здравствуйте вроде, друзья мы продолжаем показывание эти куда дальше пойдем как говорится вот на вот это, так. это будет больше контента надеюсь я не знаю если он будет 4 о ох ох, ох. Вот это неплохо! Так. Пойдемте, как гоняем, вон туда. Ой. Вот. везде за, за это на месте? меня вот все Дотронулся. мне. Дотронулся. Иди в лёдочку. Пошел. Пану. Что, плануть? А -а -а -а. Да, этот Падальчики захаб. Ничего. Пожалуйста, не только главное не дотронуться, блин, дотронуться. Как всегда закон под никакой филки нету блин. Хотя бы какого-нибудь алкашка бы оставляли, что ли, до этого. Это не оставляет даже. Кстати, скажи. А еще где наш напарник? Куда слопали? Забаговал вообще. Нет его. Ни ну, хрена себе у меня Так, как что-то ломается, Так, а весь портал есть сюда, нет, сюда сходу, типа, за у нас тут? Да, это же раньше, второй О, мартышка. Привет, мартышка. Ой, нет, нет. Я поспать конечно, спокойно. Кто забрёт? Мужка. Мужка, нет, да, здесь. Паду, да, это забрёт? я Мужки Ладно, давайте до утра может. быть Наш появится. Забаговал его, походу, да. где же он. Вилка. Попу. раз рас. Вилка в глаз. или Попу рас. Попу рас. Попу рас. Попу рас. Попу он должен быть в порталках mm. с балонтесером, где мы раньше обитали в второй части. пепаш где-то опять в попе мира или всего город а чего нам не собрать одну то что где-то лазинчики есть так что ну, точно не помню где, где, где? а вон он еще нужный нужный Теперь надо поболтать всеми, здесь тоже есть, я так понимаю. Так что, так, может быть, мне корабль должен <с> Поносится. Да. Эй, что ты здесь делаешь? Вон с моей кухни. У меня картошка подгорит, если будешь меня отвлекать. Ой, а, а, поздно. Так что тебе нужно? Ты повар? Нет, проклятие. Я солдат. Тогда что ты делаешь на кухне? Кто-то же должен обеспечить достойных господ едой и питьем. Мне выбирать не приходится. Я только надеюсь, что никто не будет жаловаться на вкус еды. Я из сил выбился, чтобы этого варева хватило всем. Понятия не имею, как Осорио справлялся. А куда ты дел годные припасы? Год. Годные припасы. Ты же не ешь ту дрянь, которую подаешь другим. Хм. Ну ладно. Держи, только тихо. <смех> Людям не нравится твоя еда? Ну, в лицо они мне этого не говорили, даже если мне это и не по душе. Я все-таки солдат, а не прислуга. Я должен стрелять, а не готовить. Дай мне поработать. Рокфор требует подогретого вина. Поторгуем. Без проблем. Ура! Это аром, сахар, провань, принцип лакат. Чему ты можешь меня научить? смотря что ты хочешь узнать. Научи меня есть сырое мясо. Ну ладно. Я хотел бы увеличить свою жизненную силу. Ну ладно. Это довольно да, плохо, прям. Так, пока осталось меня осталась баба. И... Пока? Смотри, сюда. Так, где? Так, э, плохо, кстати, ничего пока не На персонажи, да. Тогда, давай пока торгуем все еще. Чуть -чуть. Поторгу. Что Бесп. Что-нибудь тебе продать? Продать. Так, то что я не пользуюсь, так, ключики продать, Риски продаем, мастер. Ключики А, ну, купить нужно учиться. Чему ты можешь? Так, так, так. Хватка, так, Мне бы хотелось увеличить время действия более утоляющих. Отлично. Как скажешь? Я не настолько хорош. Так, все, да, выносится ящик у бы 30. Какой мне сейчас вынос ящик у тебя, надо? Так, для А, вот она, Гомоседия. Отлично. более, или меня, буду уже Не бояться атак. Так, и... Вот это. Ром. Прикольно. Грок. Так, не сможет Ой, ты не здешний, вроде. Как обстановка? Хреново. Вот дерьмо. Почему? Что не так? Да ты оглянись, я тут уже несколько месяцев. Мне нужно убраться отсюда. Но любого, кто попробует уйти без разрешения, убьют. Чему я могу? Что ты хочешь узнать? я хочу лучше обращаться с мушкетами без проблем что ты продаешь Так, Орикла угу. Ладно, по заданиям пройдемся. Немножечко. Я так думаю, лучше по заданиям попроходить, по пикану. Денежки накатить. Слегка. Конечно же. Стой! Комендант Себастьяна просил его не беспокоить. Что тут происходит? Примерно следующее. Токаригуа опустошен приспешниками теней. Из земли появилась пещера в форме черепа, и они хлынули из нее. Первым уничтожили логово пиратов на востоке. Если бы комендант Себастьяна не бросился на помощь, нам бы тоже пришел конец. Он завел нас в вглубь пещеры, но... Ну что? Комендант приказал отступать. Мы провели эвакуацию и получили новый приказ оборонять пуэрто Сакарику. Дай мне поговорить с Себастьяну. Я же говорил, комендант просил не беспокоить. Не дави на меня. И без тебя проблем хватает. Я по важному делу. Ты так думаешь? Думаешь, это достаточно веская причина? Это только между нами. Возможно. Но придется сначала рассказать мне. В чем дело? Я нашел труп губернатора Дифуэго. Губернатор мертв. Что ты об этом знаешь? Он поссорился с себастьяна Если хочешь знать больше, поговори со стражей. Хорошо, можешь войти, но будь осторожен. Комендант не в духе. Постарайся не нарваться. Понял, понял. Так вот здесь лучше некосяк, дорогие друзья. потому что потом будет репочка. Так, знаете что? Книжки всякие... Веди Видите. себя прилично! Да, да виду, я себя прилично не переживаю. я просто смотрю, там, может, есть... Что? Я... Ты... Ты работаешь с пиратами, не так ли? Послушай... Даже не пытайся, ты один из них! Зачем ты пришел? Шпионить за нами? Пожалуйста, успокойся. Разве так следует разговаривать с комендантом Инквизиции? Такому, как ты, не место среди нас. Интересно, почему? Довольно. У меня и так полно врагов, новых мне не нужно. Уж если собственные солдаты выступают против меня, кому вообще доверять? Значит, ты губернатор этого острова. Нет, обычно здесь командует губернатор Дифуэга. Но этот трус сбежал. Ясно. Не трать на него свое время. Он того не стоит. Командую теперь я. Это все, что тебе следует знать. Ясно? Есть еще кое-что. Я нашел губернатора Дифуэго. И где этот жирный губернатор? Он мертв. Хм, он не первый, кого пришили тени. Не думаю, что это были тени. С чего ты взял? Из его тела торчал облома клинка. И что? Клинок как клинок? Не трать мое время. Чем могу служить? Если хочешь сражаться, тебе заплатят как наемнику. За что ты хочешь мне заплатить? Северин дезертировал, а вместе с ним Васка. И что? Дезертиров, карают расстрелом. Найди и избавься от них. Еще что-нибудь? В наши ряды проник страж по имени Хорас. Сообщи, где его искать, и мы его порешим. А почему ты так хочешь его убить? Он вор. Он проник ко мне в дом и украл у меня. А потом он исчез. Ох, доберусь я до тебя. И тогда ты пожалеешь. Найди его. Я позабочусь о дезертира. Постарайся. Тут что-то написано. Если этому верить, то Макфлейн единственный стрелок, который попал в центр мишени всеми пятью пулями. Он показал свои умения на крыше в Пуэрто-Сакарико. Что там в шестом правиле? А, плевать. сюда мне кажется я не помню просто все точности для него -то. игра такая толка и тяжелая для меня сегодня вас подписчики Опа. И шкуры себе шляпы шелают! В принципе что такая мощная футболка Ну, подробно, наверное, растратит Наконец, оружие в бою. По-моему, сейчас я скажу. Понапыкал Кстати, нет. Да, мы с тобой Это бананы. Банананы. Ну они еще Уже видите, сколько это уже поудобнее стало играть. Не до чего это прокачиваться, а потому что ты не будешь потом. же не так будет, все. топ сработала mm -hmm. и все же что там было Ой, может, не... это. Нет, о это это о тяжело у так не то да? вот так все быстренько и эффективно я просто не знал как тут джек там все туда У меня твой дневник и добыча. Говори. А, проклятие. Признаюсь, я ограбил Джека. И что ты теперь сделаешь? Раз ты так любишь вести дневник, почему бы не сделать там запись? Мое и твое. Никак не успокоишься? Есть идея получше. Это все мое золото. Теперь мы в расчете? Но это уже мне решать. Новый приказ. Охранять мангры. Но ты... Я дал тебе приказ. Марш. <звы> Каждый остров, каждый на подход свой, так что? это ну, вот так, так все подходами быстренько, быстренько надо. Так, с этим поболтаем. Насчет проблемы с солдатами. Ты можешь вернуться на свой маяк. Я уж думал, никогда от них не избавлюсь. Спасибо, парень. Хватит с меня песка в ботинках. Вот, держи. Вот, это украл у тебя холдби. Словами не выразить мою благодарность. Возьми, пусть лучше будет у тебя! Я был в Пуэрто-Сакарико. Какие новости! Они готовятся к апокалипсису. Повсюду солдаты. Вот теперь они в заправду начинают бояться. Тебе не о чем жалеть. Спасибо, что сказал мне. Не забывай, как бы плохо ни шли дела, утопи беду в бутылке и мир снова станет светлым и прекрасным. Да? Я. Ты можешь меня чему-то научить? За подходящую цену. Я не настолько хорош. Я еще... Мерзавец, теперь... Я не настолько... Ты мне говоришь? Прижал. Сейчас же с деком поторговаться, у него же там быть пушки, пунктик. Да. надо. <связь> Тоже какой-то просто надо Обычно надо прокачивать все, чтобы какая воля, Слишком сложно. Sure, я to ja żonę Себастьяна желает тебе смерти. Я знаю. Что будешь делать? Заставлю тебя рыть собственную... Вот, сволок, Я тебе покажу... Ничего, прячься, да. Если ты не будешь высовываться, все подумают, что ты погиб. Это а не трус, это хорошо. Душ, Но по факту и репутацию свою портить не будешь, и чистить души больше а душ. Но может как он будет сыграть за, это очень сложно будет резить все эти. Так, все компьютер сохранится, потому что он может пообрат ставить. Помогал такого, ну, ты аккуратненько похвратит, если Себастьяна передает привет. О, нет. У меня проблемы. Успокойся. Успокоиться? Конечно. Дай мне две сотни золотых, и я скажу Себастьяну, что проблема решена. Ты сделаешь это? Будешь переспрашивать, я могу и передумать. Ладно. Ладно. Вот твое золото. Это все как салгать, почему не а вот в этих, в этих играх, вот, в Мрачное местечко, верно? Как раз по мне. Надеюсь, ты знаешь, как вести есть еще кое-что. Мертв. Хорошо. Надеюсь, он заплатил за свою измену. Северину пощады не давать. Возвращайся скорее. Есть и Северин больше не доставит тебе хлопот. Отличное известие. В любом случае он был недостоин звания коменданта. Я разобрался с дезертирами. Хорошо. Это послужит уроком остальным. Вот дополнительная награда. Вот так, дорогие друзья, мне пришлось сейчас с этим. Я согласен? Вы согласны? Это еще не все, верно? Не совсем. Страж Хорас. наш пленник, сбежал. Если узнаешь что-нибудь о нем, лучше сразу сообщи. Еще что-нибудь? Губернатор Дифуэга исчез, и несколько человек дезертировали. И у вас по-прежнему все под контролем. Я же сказал, есть у нас трудности. Еще один вопрос: Страж Хорас, которого вы ищете. Да. Что ты о нем знаешь? Он из тех, кто примкнул к магам. Они называют себя стражами. За что вы его закрыли? Об этом лучше сам спроси у коменданта. Но это уже ничего не значит. Он пропал. Где он может быть? Наши люди его ищут, но пока не напали на след. Честно говоря, я не удивлюсь, если он где-то рядом. Конечно. Где бы ты стал прятаться на месте стражи Хороса? Где-нибудь возле берега. Откуда я мог бы наблюдать за пуэрто Сакарика и нашим кораблем? С берега обзор лучше, и больше места для маневра. Но вы уже искали Хороса на берегу. Э -э разве? Я не уверен, нам все еще приходится оборонять лагерь. Эх, было бы больше бойцов. Ничего, это был всего лишь вопрос. Как думаешь, что случилось с Дифуэго? Как-то утром мы заметили, что он пропал. Наверное, ночью покинул лагерь. Что еще тебе известно? Возможно, его видели караульные. Тебе лучше займись. А, все, он был смерти в на лагере. Окей, пойдёмте. Ублизительно, знаете, где он может быть? А вот в том месте, где я к гугл попал. Попал бы. Я сейчас не знал хорошо Только-только там. А ты, дыр дыр дыр нигде не мог быть. Я скажу, это Хорос. Эй, что ты здесь делаешь? А ты? Я Хорос, страж, выполняющий задания магов. Прячусь от Инквизиции. Я виделся с комендантом Себастьяну. Тогда, вероятно, ты знаешь, что комендант хочет меня убить. Да, я слышал об этом. Подозревает, что ты что-то у него украл. Неужели? Ну, так он у тебя? Конечно, у меня. Вот. Монолит-камень. Прямо из кабинета Ди-Фуэго. Вот почему я здесь. Но это не вся правда. Говори. Коменданту Себастьяна нужны координаты Тараниса. Как ты думаешь, что планирует Инквизиция? Ну, я уверен, что здешним солдатам союз с нами, стражами, не интересен. Они что, собираются напасть на магов? Даже если они найдут наш остров, их мушкеты не устоят перед магией кристаллов. Меня беспокоит уже то, что они могут попытаться. Вот почему я должен вернуться туда. чем я могу помочь. Мне нужно как можно скорее убраться отсюда. Я должен доставить свое добро на Таранис. Добро, которое ты отсюда украл. И что? Маги должны узнать, что здесь происходит. Как ты сюда попал? Я путешествую уже несколько недель и пользуюсь любой возможностью ускориться. Пиратский корабль или шлюп, мне все равно. Но я отказываюсь ступать на корабль Инквизиции. Что ты знаешь о тенях? Они смертельно опасны и лезут через кристальные порталы. Да уж, это я уже заметил. Держись от них подальше. Каждый, кто увидит их, теряет рассудок. Да ладно. Хорошо, я возьму тебя с собой. Мой корабль стоит в бухте возле Мангровой рощи. Мангры? Я там прятался несколько дней, так что найду. Хорошо. Да и еще. Спасибо. Ну вот видите, у нас еще не Ну Как? Нахмуст, давай. его. Я из твоей шкуры с... Mm. О. Лучше <звук> раздавить. <звук> Ну, вот это я выполняю задание, они мне еще потом пригодятся теперь. чтобы они у меня в команде будут. будешь это все это не помню как. чтобы обучиться, мне не нужно, будет и Так что я к магам, может быть. Я вообще не знаю, что выберу. Так всё, как -дерега. -дерега. -поиграть -поиграть -поиграть -поиграть -поиграть -поиграть по сюжетам, поделись, как суббер-бердюля. Дерзай, где ты? Поиграть в эту игру. Есть еще кое-что. Я знаю, где искать Стража Хороса. Наконец-то! Скажи, где он? Я сразу же пошлю за ним солдат. Он покинул остров. Правда? Откуда ты знаешь? Поспрашивал людей. Значит, мне тоже придется кое-кого поспрашивать. Он не мог уйти далеко. Ну, там провали. это специально, я был на так, сокровище такое, нелюдное, Так, надо поторговаться сначала, еще согнул, так. так. Чем? что Я хочу лучше управляться с дробовиком. Хорошо? Так, ладно. Дробовик уже лучше. Защит... Я еще к этому не готов. Так, мы делаем, не будем хватать. Так, покорбуемся. Что? Да. Единственное достаточно. Дробовик уже будет. Вот, кулу надо будет. Еще раз. Что? Как, Ты что? Ты что-то говорил о разрешении, Прекрасно на передислок не на меня. Бывали у тебя? Я не говорю. Ты знаешь что-нибудь о порождениях? Немного. Так, можно инквизицию еще. А что насчет Себастьяна? Обычно. Еще его можно. А, сибирь, что ты мне дашь, если я достану приказ? Дам тебе. Хорошая. Я добуду приказ на передислокацию. Правда? Не попадись. Ты знаешь что-нибудь одев... о деф... Короче, это деф... Вот так. Вот. Короче, сейчас он будет сам вот так не безлокации. Эм. Вот. Вот. Я знаю на кого думать! Займи. Зай. Так. А можно. Вот. Так. Сюда. Ммм, заподолзил, что это так? Работает, Людей, я слышал шаги. О, о о я что то сделал, может, свинчи? Очень страшно. Какую-нибудь, надо сюда. Надо поговорить. А -а -а. Отец? Это ты? Э, кто? Я? Нет. Или да. Что за ужас здесь творится? О, малыш! Это что-то, да? Внезапно, как бах! И... Почему ты здесь? Я связался не с теми людьми, сынок. И они нанесли мне удар в спину. Это проклятущая мара... Мне нужна помощь. Я должен отсюда выбраться. Боюсь, я не смогу тебе помочь, даже если захочу. У каждого есть свое бремя, которое он должен нести. Но... Мне пора. Постой, не уходи. Эй, кто тебя звал? Дух упал. Эй, кто здесь? Что во имя Гигера здесь происходит? Вот твой приказ о переводе. Поразительно. Я хотел сказать спасибо. Не за что. Когда собираешься уезжать с острова? Раз приказ у меня, дело терпит. Я могу уехать в любой момент. Но судя по обстановке, здесь мне будет лучше. Что? Пос патронов достаточно Тиха, ты можешь Я не настолько хорош. Я что я не еще как-то час подтянулся, подтянулся, чтобы... Мол, я вот подтянулся. Я сейчас Ему почти всегда удавалось избегать ударов нежити. Но когда его доспех разрушили, он сохранил его как талисман и зарылся своими сокровищами на Антигуа. Буду знать. Так, это, знаете, Кто издает весь этот шум? Займ... Тут написано что-то про костяшку. Она у меня. Эй, кто здесь? Не делай никаких глупостей! Ит <Слыш> <Слыш> Ты думаешь об этом месте инквизиция когда-то тут правила. до чего докатилась почтенная инквизиция королевские солдаты после смерти короля они остались без нанимателя им нужен вожак что можешь рассказать про эти места инквизиция бывали у них дней получше Забавно, но как припрет, они неизменно садятся в лужу, словно на них лежит проклятие. Возможно, им стоит пересмотреть свои замшелые нерушимые принципы. Ну, на этом мы закончим, короче, друзья. До новых встреч.